Вы на канале nails studio В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами материал для дизайна ногтей сегодня у нас будут это блестки стразы и фольга фольга у нас разная есть вот в таких вот баночках а есть в такой вот коробочки давайте начнем сначала с блесточек и со страз и потом закончим фольгой вот в таких коробочках у нас стразы. И блестки для дизайна ногтей, открываем, здесь много разных цветов, давайте сейчас достанем и посмотрим, вот допустим такой вот коричнево-золотистый, длинненькие такие палочки как вот мишура у нас новогодние, как дождик, оно даже из такого же типа сделано. Вот можете посмотреть, как это вот сейчас побольше возьму. Вот все блестит. Такие вот длинненькие полосочки. Вот без упаковочки, вот посмотрите, как красиво переливается. Цвета разные. Вот, например, синие. Ярко-синий цвет. Они абсолютно одинаковые по форме и размерам. Просто в этой упаковочке разный цвет. 12 штучек у нас здесь. Вот розовенький такой малиново-розовый. Темный малиново-розовый. Переливается таким зеленоватым оттенком. Очень красивые. Также здесь еще в коробочке много разных картиночков. Давайте посмотрим. Голубой есть. Фиолетовый. Золотистый. Салатовый. Серебряный. Белый. Ярко-розовый. Красный. Малиновый. Оранжевый коричневый такой коричнево-золотой и темно-синий все они переливаются давайте можно голубенькие открыть посмотреть вот, смотрите баночки все полненькие это новые у нас пришли новинки мы еще пока ими не работали но в ближайшее время выйдет видео и вы посмотрите как данный материал смотрится в дизайне на ноготочках либо сделаем на модельке на какой-нибудь либо это будет на типсах посмотрите просто как будет выглядеть и сможете если к нам придете в студию сможете просто выбрать абсолютно любой дизайн и любой цвет Давайте вот оранжевый откроем. Очень красивый оранжевый цвет. Яркий-яркий. Смотрите. Так, теперь давайте посмотрим другую упаковку. Здесь просто у нас стразы. они в этой коробочке тоже все одинаковые их также 12 штук просто они разного цвета они в форме звездочек вот можете посмотреть сейчас откроем смотрите такой красивый коралловый цвет посмотреть. звездочки здесь разные они вот есть просто с дырочкой а есть просто целиком звездочки, которые обычные звездочки чуть помельче, а которые вот в серединке пустые, они более крупные, но все абсолютно одинакового размера. Вот цветы очень красивые, коралловые, такие же по размеру и по форме в этой коробочке, только цветом другой. Вот смотрите такие. Даже как цвет фуксия можно сказать смотрите какие красивые давайте откроем все и посмотрите есть вот такие ярко-желтые здесь уже просто желтые звездочки то есть их нету как вот здесь вот ну, пустых внутри с дырочками нету здесь просто идут ярко-желтые кстати, желтый дизайн очень популярен особенно весной и летом вообще многие любят что синие что желтые цвета поэтому вот эти звездочки будут очень востребованы это у нас тоже новинка в нашей студии мы еще пока с ними не работали именно вот с такими. так что приходите вы можете быть первыми Сейчас достанем просто все и вы посмотрите. Вот все стразы наши блесточки для дизайна ноготков. Вот такой вот цвет фиолетовый с переливом голубым, очень красивый цвет. Не знаю, передают камера или нет, но просто шикарный. Как вот ночное небо даже, можно сказать. Здесь, как и в желтых, просто звездочки. Одного размера, просто звездочки. То есть нету вот таких вот больших, пустых внутри. Очень красивый цвет. Также еще есть вот такие сиреневые. Смотрите, как все это переливается. Золотистые есть. То есть вот у нас желтые. Здесь золотистые. Видите? золотистые. И здесь вот такие они как бежевые, можно сказать. Здесь уже они более крупные. Здесь вот как и коралловые, они внутри пустые. Вот такие вот красивые звездочки. Также у нас еще розоватенькие такие, ну почти как коралловые, только они здесь полностью маленькие звездочки, салатовые. Можете посмотреть, здесь они все полностью внутри с дырочками яркие очень и тоже вот они абсолютно все переливаются то есть ну очень красиво смотрится такие вот ну можно сказать что это голубенькие но прям так вот зимние прям кристаллики на льду или снежинки напоминают такой холодный прям оттенок голубоватый с таким розовато-зеленым переливом такой зимний оттенок, вот на ноготках к Новому году будет смотреться просто шикарно, и красные, красные тоже просто одного размера, яркие звездочки, вот у нас значит стразики наши для дизайна ногтей, и давайте рассмотрим теперь еще с вами фольгу, у нас вот такая вот фольга для дизайна Ногтей. Разные. Смотрите, вот красные, зеленые. Синие. Синие вот с таким прям отливом, если вам видно. Вот так вот она сложена в баночке. Потом также золотистая фольга. Золотистая фольга популярна. Вот такую вот необычную фольгу мы нашли. Очень красивый цвет. Такое серебро переливается с коричневым, оно вот прям с коричневым оттенком. Давайте достанем, она вот так вот выглядит в упаковочке. И вот так вот она без упаковки. Посмотрите, какая яркая. Вот такой рисунок очень необычный. Если вы не знаете, как выглядит фольга на ногтях, я вам сейчас продемонстрирую это. У нас здесь есть стразики и вот вы можете посмотреть как выглядит фольга на ногтях здесь вот два варианта у меня вот золотистая фольга но что-то наподобие вот этой просто это более яркая вот так вот эта фольга выглядит на ногтях вот синенькая фольга вместе тут с фиолетовым она была ну как вот типа вот такого перелива Так что вот так вот это выглядит на ноготочках. Сейчас вам еще покажу один дизайн. Вот здесь на фиолетовом цвете, видите, синяя фольга. Это вот именно вот такая. Вот видите, она, если вам передает камера, вы увидите на фиолетовом основном цвете, у нас пропечатана синяя фольга, а сверху у нас уже вензеля идет. Вот именно эта фольга, вот она, посмотрите, как красиво переливается. Также у нас еще фольга для ногтей вот в такой вот коробочке. Ее здесь много. Давайте посмотрим. Вот, посмотрите, очень красивые оттенки. Разные, причем здесь как с кристалликами в серединке. Вот если видно... Середеночка как с кристалликами, здесь уже как со снежинками и блестки. Помимо снежинок, здесь еще блестки. Но такой вот это вот больше, как бы такой ну, три штучки их таких. Здесь зеленые с голубым, фиолетовый с синим и розовые переходят в зеленый цвет. Здесь она как со стразиками, как будто смотрится. Ну, это такой, больше такой праздничный новогодний оттенок. Здесь фольга у нас как из кристалликов. Вот что-то наподобие, как вот я вам синий показывала. Вот они здесь... Вот так вот лежат розовый с красным и золотистым, зеленый переходит золотистый и синий переходит зеленый. И вот эти вот по краям, они уже как цвет радуги. С одного цвета переходит в другой, они просто как бы однотонные, но постепенно просто переходят из одного цвета в другой. Это у нас тоже новинка в нашей студии. Пока что мы еще ими не пользовались, но, похожими просто пользовались. Но это у нас новиночка. Будет также еще видео. И вы сможете посмотреть как это смотрится на ноготочках если желаете попробовать пожалуйста приходите к нам в студию все ждем сделаем вам красивый яркий дизайн из наших новых материалов что если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем пока